Здравствуйте, я Ольга Маскароваевна, бизнес-партнер корпорации ФАХАО, врач-канематолог бывшей жизни, кандидат медицинских наук, врач традиционной китайской медицины, специалист по продукции корпорации ФАХАО. 12 лет занимаюсь изучением и продвижением восточной культуры, поддержанием здоровья и сегодня рада познакомить вас с одной из линий продукции корпорации ФАХАО. Прежде, чем говорить о каждом из продуктов, мне бы хотелось вернуться в прошлое, в тысячи лет, на тысячи лет назад, так как культура этих продуктов и история этих продуктов уходит тысячелетиями в историю. Когда-то, очень давно, китайский император велевал своим лекарям изучать все, что есть на земле, в воде, на небе, все живое и неживое находить там самые полезные составляющие для того, чтобы поддерживать императорское долголетие. Э, императорские кулапы с огромной тщательностью изучали все, что движется и не движется, изучали все полезные целебные свойства, накапливали, записывали, собирали и передавали следующему поколению императорских врачей. И так из поколения в поколение, тысячи лет, за несколько тысяч лет китайской культуры здоровья э, накопились тысячи томов уникальных рукописей благодаря которым императоры э, могли жить до больше 150 лет и мы знаем что есть один э, совершенно подтвержденный исторический э, факт что один из императоров благодаря вот этой удивительной культуре поддержания здоровья и использованию знаний императорских летний прожил 270 лет если это удалось хотя бы одному или нескольким людям на Земле, то значит мы с вами генетически запрограммированы не на 50, 60 или 70 лет жизни, а на, в среднем на 150-200 лет жизни. И благодаря чему мы с вами можем этого достичь? Благодаря тому, что э, узнаем и вводим в свою жизнь как традицию, как правило. Удивительную культуру, которая э, на протяжении тысячи лет уже доказала всем, что она не только самая древняя, она самая логичная и самая последовательная. Потому что благодаря этой культуре продлевается активное долголетие. Благодаря этой культуре мы с вами можем жить как минимум сто лет и при этом не болеем. Если вы относитесь к тем людям, которые желают себе и своим близким прожить сто лет не болея, то эта информация именно для вас. Вот эти знаменитые тома рукописей были э, утеряны и обнаружены в середине 80-х годов э, при раскопках э, одного захоронений императорских. И тогда на тот момент китайское правительство сочло, что это достояние только их только достояние только императорских семей. И об этом, в общем-то, не знал никто, и это не продвигалось в свет, и было доступно лишь единичное, ну, то есть очень маленькому количеству людей, то есть самый богатый. То есть те, кто были близки к, к императорам, скажем, современности, вот те имели доступ к вот этим уникальным рецептам, к этим уникальным традициям. И здесь особенность корпорации Фаха, потому что в корпорации Пахао есть научно-исследовательский институт, с которым корпорация сотрудничает на протяжении всех лет своей работы. Вот. Этот научно-исследовательский институт возглавляет э, уникальный, очень известный человек, э, лауреат премии Эйнштейна. Это человек, которого называют врачом э, императоров современности. Это один из лечащих врачей э, бывшего общего, великого общего Китая. Мао Цзэдуна. Это человек, за помощью которого обращались с Киберсеном, Буш Старший. Это господин Тан Юджи. Этот человек сегодня возглавляет научно-исследовательский институт, который плотно сотрудничает с корпорацией ФАХАО. И каждый из представленных продуктов имеет три отличительные особенности. Первый. Продукт 100% натуральный, и в нем нет никаких синтетических или искусственных добавок. Второй. Продукт обязательно эффективен. Если он не эффективен, это не наш продукт. И третий, наш продукт обязательно эксклюзивен. Второго такого продукта вы на рынке не найдете, потому что каждый из продуктов разрабатывался специально для корпорации Фахау. Нужно сказать, что э, все, да, вот эта серия продукции э, за пять лет продвижения корпорации Фахау по миру получила все все возможные сертификаты. И у нас есть и все сертификаты стран бывшего Советского Союза. У нас есть, естественно, поскольку я живу в Украине, у нас есть сертификаты украинские. У нас есть в прошлом году полученный сертификат Тройственного Союза, который сегодня гарантирует все права этой продукции на пространстве России, Казахстана и Беларуси. У нас есть огромное количество сертификатов. В этом в 2011 году получим сертификат FDI Соединенных Штатов Америки. И большинство людей, которые когда-либо э, узнавали что-то о биологически активных препаратах, о продуктах для коррекции питания, то не знают, что FDA – это э, орган по контролю за качеством продуктов питания и биологически активных препаратов. Э, такой орган есть во многих странах, по крайней мере, FDA есть в Китае, и, и, э, но американские… Э, где считается одним из самых жестких контролирующих органов в Соединенных Штатах Америки за качеством продуктов питания и биологически активных препаратов. Но если кто-то может усомниться в достоверности, в истинности, ну, к примеру, украинского сертификата или там, российского сертификата, то в истинности кошельного сертификата, который получен в Израиле, а наша компания присутствует официально в Израиле, вот, и мы имеем кошерный сертификат, или в истинности халяльного сертификата, который получен в Малайзии, усомнится, не усомнится никто. Потому что все знают, что эти сертификаты невозможно получить ни за какие деньги, ни за какие связи. Эти сертификаты это стопроцентная гарантия эксклюзивности, качественности и натуральности вот этих продуктов. Для того, чтобы понять, как работают эти препараты, нам э, необходимо вернуться э, в историю э, философии поддержания здоровья, потому что без этого трудно э, понять, каких результатов ожидать и когда ожидать действия этих продуктов. И мы с вами в двух словах. Сейчас вспомним одну из лекций, которая посвящена культуре поддержания здоровья и энджей. Давайте вспомним, что основа здоровья с точки зрения восточной медицины – это равновесие двух энергетических начал, то есть теория и я. И для того, чтобы быть здоровым, поддерживать здоровье на протяжении всей своей жизни, нам нужно всю жизнь следить за равновесием двух энергетических начал, за равновесием. И я в нашем организме, и за возможностью нашего организма очень быстро меняться и перестраиваться в связи с изменениями внешней среды. Если что-то меняется вокруг, мы тоже вместе должны измениться, иначе внешнее разрушает нас. Теория усил, которая помогает разобраться, а как же поддерживать равновесие и ян в организме. Есть, и мы с вами подробно в этой лекции разбирали, взаимосвязи между нашими органами и системами, что на что влияет, кто кого кормит, кто кого забирает энергию. Вот. И э, сегодня я хотела бы обратить внимание только на следующий момент. Когда вы смотрите на круг усил, то вы понимаете, что мы здоровы только тогда, когда абсолютно все составляющие этого круга находятся в очень четкой регуляции с остальными составляющими этого круга. То есть, если вот эти стрелочки в круге уси, которые вы видите на рисунке, работают как часы, то тогда мы с вами здоровы. Тогда наш организм не разрушается изменениями агрессивными внешней среды. А как же запустить этот круг? Как сделать так, чтобы вот эти стрелочки работали как часы? Ну, может быть, вы знаете, в нашей традиционной западной медицине в профессию врача, который бы смог помочь вам восстановить работу всех этих стрелочек? Я не знаю. Когда-то на одной из встреч мне кто-то из гостей сказал, что это участковый терапевт. Знаете, я очень порадовалась за этого человека. Ему очень повезло в жизни. У действительно настоящий участковый терапевт. Но на самом деле наши врачи не обучают теорию сил, и они не понимают, как это сделать. А есть ли в нашей аптеке такой препарат, который мог бы выполнить эту задачу? А вот в восточной медицине есть, и этот продукт называется кардицепс. Его история уникальна. Он используется в традиционной восточной медицине тысячи лет. И так уж случилось исторически, что это чудо природы живет именно на северо-восточных склонах Тибета и Гималаев, вот, которые относятся к территории Китая. Вот так уж устроено, что, видимо, самая древняя культура располагает, поддержание здоровья располагает самыми уникальными продуктами для поддержания здоровья. Кардицепс особенен тем, что по восточной китайской медицине он как раз может повлиять на распределение и работу стрелочек, вот этих круглых усилий, на перераспределение энергии и регуляцию, в самом основном в механизме для поддержания баланса и иньям. Кардицепс – это существо, которое по китайской философии объединило две энергии, так же, как и человек, поскольку мы – существа, в которых э, есть и энергия Я, то есть и энергия движения, энергия покоя, энергия света, энергия темноты и так далее. И э, восточные философы также просто разделили, что Животный мир является носителем яинской энергии животных, а растительный мир иньская. И, и когда мы с вами едим продукты животного происхождения, мы пополняем в организме, в организме запасы яинской энергии. Как только мы начинаем есть продукты растительного происхождения, то мы пополняем запасы инской энергии. И казалось бы все очень просто. Вот. Но нужно понимать, когда утром просыпаешься, а какой энергии не хватает сегодня, сейчас, а что нужно конкретно есть, потому что продукты питания наши не несут, к сожалению, той энергии, которую должны нести. И как понять, что уже достаточно и нужно переходить на другой энергетический источник. В китайской культуре есть удивительный помощник, их культура питания. И эта культура построена так, что она автоматически помогает регулировать баланс нет И э, как, э, вот в моей первой поездке в Китай, это было в 2004 году, а я много раз была в Китае, э, их культура питания была для меня самым большим откровением и удивлением, потому что э, наши принципы совершенно не совпадают э, с принципами э, китайской культуры питания. И нужно сказать, что, э, к сожалению, у нас с вами культуры питания практически нет вообще. И, и даже если какая-то есть, то мало кто ее придерживается. Так вот, для того, чтобы мы с вами меньше об этом думали, вот, так как ос освоить вообще вот эти понимания и знания, нужно ну, очень много знаний, нужно очень много времени. Но есть уникальный продукт, который называется кардицепс. И который в процессе своей жизни объединил две энергии. Энергию яда и энергию инь, так как и мы с вами. То есть часть своей жизни он является э, животным, а часть своей жизни он является растением. В определенный период э, он абсолютно равномерно наполнен одними и другими свойствами. То есть он равномерно наполнен энергией инь. Именно в этот период его развития его собирают и используют для производства уникальных продуктов для поддержания долголетия, и в первую очередь для регуляции баланса ген. Для меня очень важным подтверждением особенности этого продукта явился следующий факт. Когда обнаружили знаменитые императорские формулы, а их найдено было более чем вместе манускриптов, оказалось, что из 5000 официально зарегистрированных лекарственных трав в китайской медицине в этих э, формулах, в 92% этих формул в состав входит кардицепс. Из 5000 растений в 92% формул входит кардицепс. Это говорит о том, что по своим свойствам этот продукт в китайской медицине заменить ну, практически ничто не может. И вот нужно сказать, что корпорация ФАХАО как раз занимается исследованиями, разработкой производством продукции на основе кардицепса. С точки зрения восточной медицины, это продукт, который влияет на первопричину всех проблем в нашем организме, то есть на поддержание равновесий э, и, и И если только мы с вами с определенной систематичностью потребляем продукт, содержащий в своем составе кардицепс, то кардицепс автоматически выполняет работу по регуляции баланса генов. И на самом деле уже не нужно задумываться о тем, какой ген у нас сегодня. Больше, какой меньше. Что, чего нужно есть? Больше, чем нужно меньше. Вот э, это такая огромная помощь для большинства людей, чтобы сохранить и поддержать активное здоровье. В яншете питание есть три этапа. Первый этап это... И для этого у нас с вами есть два замечательных продукта. Первый из них это эликсир Феникс, который в своем составе содержит 70% активного кардицепса. В этой коробке находится 4 флакончика. Каждый из них упакован в отдельную коробочку. По флакончике 30 мл биологически активной жидкости. Это водный раствор, не содержащий никаких консервантов, стабилизаторов. То есть в качестве консерванта здесь находится около 2% высокогорного гималайского меда. И нужно сразу сказать, что люди, которые имеют аллергические реакции на мед, на этот продукт аллергических реакций не дают. Очень удобно, что этот флакон упакован в экологически чистую тару. То есть это специально фармацевтическое стекло, и если я его бью, то он не бьется. Это говорит о э, очень хорошем качестве упаковки. Только в упаковке этого продукта использованы 4 степени защиты от подделки этого продукта. Э, стерильный раствор, который можно использовать э, в разных целях, но продукт сделан для того, чтобы его принимать внутрь и в каждой коробочке есть вот такие трубочки, вот с помощью которых этот продукт из сокончика подсасывается. Это один из самых самых любимых продуктов э, этой коллекции. Почему? Потому что это всегда продукт номер один. Если у вашей семьи что-то произошло и нужна э, какая-то подпитка, поддержка, то всегда вы, и вы не знаете что примените из нашей серии продукции то всегда берите эликсир Феникс и вы никогда не ошибетесь это продукт который э, по своим свойствам подходит абсолютно всем он покрывает все все население то есть начиная от детей первого дня жизни э, беременных женщин кормящих мамочек э, людей самого пожилого возраста, э, самых тяжелобольных, то есть любому, любому человеку, и самому здоровому человеку это тоже нужно в первую очередь для того, чтобы никогда не болеть. Это э, продукт вот, по безопасности, э, наверное, занимающий вообще первое место среди всех имеющихся биологически активных препаратов для коррекции питания вообще на мировом рынке. То есть это препарат, который не имеет свойств накапливаться в организме. То есть если ваш маленький ребенок вот, э, продукты больше, чем ему рекомендовали или вы рассчитывали, потому что продукт очень вкусный, и дети его принимаются с удовольствием, то никаких поводов для тревоги нет. Про, э, организм ребенка в, в, возьмет ровно столько, сколько нужно для того, чтобы насытить клеточный обмен, все остальное просто выведется. И в этом особенность продукта. Его никогда э, невозможно передозировать. Кроме того, препарат, э, за счет того, что это стерильный водный раствор, можно использовать э, для, разных, э, для разных случаев. С ним можно закапывать нос, и можно э, использовать для закапывания гластры, э, там ушных раковин, его можно использовать на кожу, но самый мощный и самый главный эффект он дает при всасывании в полости рта. Почему в полости рта? Потому что, вспомните, когда нужно оказать помощь тяжело больному, ему говорят, возьми таблетку под язык и рассоси, или покакуй капли под язык и рассоси их полости рта. Так как полость рта очень мощно кровоснабжается сеточкой, причем она отделена от полости рта, очень тонкой слизистой, которая замечательно всасывает все, вот, и все, что попадает в полость стака, уже через несколько минут находится в нашей крови. И по кровотоку попадает в центральную нервную систему. Не в пищеварительную, а в центральную нервную систему. И если мы вспомним, что кардицепс в первую очередь э, это регулятор, регулятор круглых сил. И мы вспоминаем, что... Э, Круг Уси имеет еще два меридиана, которые отвечают за э, вообще взаимоотношения во всех вот этих органах и меридианах, то это меридиан тройного обогревателя, который отвечает за нервную систему, за регуляцию всего в нашем организме. И когда мы подсасываем кардицепс э, именно в полости рта сасываем, то проявляется самое важное регулирующее свойство на центральную нервную систему. И есть очень много подтверждений потрясающего, успокаивающего или регулирующего эффекта вот этого продукта на, на нашу на нервную систему. И через это идет регуляция уже и сосудистого тонуса, и нормализация артериального давления, и кардицепс как регулятор, и опускает повышенное давление, нормализует, и наоборот приподнимает, если его принимают, человеку, у которого вдруг понизилось давление. То есть это препарат, который по своим свойствам ну, максимально широкого применения. И когда-то для меня, как для врача, который учился в западной медицине, было очень трудно понять, что в восточных трактатах древних написано, что это средство от стаболезни. И причем эти болезни абсолютно из разных сфер медицины. И мне было трудно понять, как вот этот удивительный флакончик маленький, может работать на все возбудители, да, абсолютно одинаково и на э, микробы, и на вирусы, и на простейшие. Вот. как этот удивительный тут же продукт может работать и восстанавливать кровообращение, как у этого продукта может быть и противоопухолевый эффект, но на самом деле это все так. И это все связано с принципами и э, с пониманием восточной медицины. Но это препарат номер один для всех. Если у вас маленький ребенок, то это обязательный продукт для того, чтобы ребенок не болел. И нужно всего лишь навсего, утром и вечером, по одному кубику этого препарата э, капать ребеночку в рот вот, и по две три капельки закапывать в нос. И вы посмотрите что из всех деток, которые ходят там, в садик или школу, ваш ребенок будет входить в число тех, которые не болеют. И вас это будет очень радовать. Этот препарат обладает потрясающими иммунорегулирующими свойствами. То есть он восстанавливает состояние иммунитета. И очень мощно отличается от других иммунокорректирующих свойств. Поскольку иммунитет наш это очень сложный механизм. И не бывает такого, чтобы все состояние иммунитета было понижено там или повышено. Проблема всегда состоит в том, что это дисбаланс иммунитета. И одни фракции очень повышены, а одни фракции очень понижены. И мы с вами имеем и не только тогда, когда иммунитет находится в определенной гармонизации, в определенном балансе. Так вот, вот этот продукт как раз и создает баланс иммунитета. Исследованиями в этой области очень скажем так, длительно занимались американцы вот они исследовали, как кардицепс воздействует на различные фракции иммунитета Вот достаточно большую группу людей они, допустим, исследуя одну фракцию иммунитета, брали группу людей у которых эта фракция повышена, у которых эта фракция понишена, у которых она находится в норме, и добавили один и тот же продукт, и смотрели на результаты. и получили четкие достоверные факты, потому что Кардицет. у тех людей, у которых фракция была повышена, приводил в норму, у тех, у которых понижена в норму, а у тех, у которых была норма, так и оставалась норма. Это важнейший регулятор иммунитета. По своим свойствам этот продукт еще очень особен тем, что он помогает нашему организму адаптироваться к изменениям внешней среды. Его, э, за его адаптогенные свойства его считают одним из самых мощных адаптогенов на мировом рынке биологически активных натуральных препаратов. Э, есть теория, которая э, помогает нам понять, почему он имеет такие свойства. Сам по себе кардицепс э, живет на высокогорье на высоте 3-4 тысяч метров над уровнем моря и э, находится всю жизнь в очень жестких э, экологических. Условия. То есть там, где он проживает, там недостаток кислорода, то есть все время условия гипоксии, там очень жесткая солнечная радиация, там э, очень скудный животный и растительный мир, при этом кардицепс в этих условиях выживает на протяжении тысяч лет. И э, считается, что кардицепс за эти долгие годы выживания накопил потрясающие информационные свойства, как приспосабливаться к очень трудным экологическим условиям жизни. И вот эти способности на информационном уровне он может нам с вами передать. Он может нам на информационном уровне э, дать знания, как использовать резерв организма для того, чтобы вот, внешняя агрессивная среда нас не разрушала. Э, эликсир Феникс – продукт из серии «Регуляция», продукт номер один для детей, для беременных женщин, потому что этот продукт у беременных помогает избежать гипоксии плода, анемии во время беременности, уменьшить проявление токсикоза, самое главное вырастить в утробе здорового ребеночка. И после рода он помогает поддержать здоровье и мамочки кормящей, и того же младенца. Этот продукт маленькому ребеночку можно просто втирать с массажем по капельке, в ладошки, в стопочки, в область вилочковой железы, в область темечка. И только два раза в день такие процедуры уже дают потрясающий адапт... адаптогенный эффект. И ребеночек очень хорошо развивается. Я... У меня есть очень много результатов по маленьким новорожденным деткам, когда мы... именно с помощью кардицепса мы очень быстро избежали, например, гемолитической желтухи новорожденных. Или какого-то врача. После родов тяжелого диатеза, аллергии на грудное материнское молоко и так далее. То есть, есть потрясающие результаты по восстановлению после каких-то трав во время родов. Потрясающий продукт для тех, у кого по каким-то причинам нет детей в севере. То есть мы, с помощью этого продукта Огромное количество семей сегодня стали родителями. Мы вначале этих деток, которых называют кардицепсом, мы их вначале регистрировали, считали, потом уже сбили со счетом, потому что их огромное количество. И каждый раз это все новые и новые истории, но у меня есть две самых удивительных истории. Это когда благодаря этому продукту у нас есть две женщины забеременевшие впервые в возрасте. Ну вот так случилось, 42 года, одна и вторая женщина, а для женщины это определенный семилетний, как бы, конец семилетнего цикла, вот, то есть женщине забеременели в 42 года, и одна из них родила двойню, а вторая, правда, просто мальчика, но все мальчики и там, и там, и вот когда такие случаи бывают, когда семьи в течение 20 с лишним лет не могли э, иметь ни одной беременности за все время, и на... И, вот использование этого удивительного продукта сегодня уже имеют, воспитывают детей, это, конечно, счастье. Следующий продукт из регуляции это капсулы Нинджи. Препарат, который объединил в себе очень два знаменитых компонента традиционной китайской медицины. Это кардицепс, о котором мы с вами уже здесь говорили. И еще один продукт, который называется Линджи. В Китае его называют травой бессмертной. Это по э, классификации еще один высший гриб, так как кардицепс относится тоже к высшим грибам. Вот. И у Линджи есть одно очень важное свойство за что этот продукт попал в серию регуляции. Это, это эм, продукт, который регулирует нашу реакцию на стресс. То есть он очень хорошо регулирует состояние нервной системы. Стресс сегодня один из самых разрушающих факторов для нашего организма. И если вспомнить, то начало любой серьезной проблемы чаще всего связано с каким-то стрессом, какую-то стрессовой ситуации То есть и гипертонический криз и инсульты 2 и сахарный диабет и язвенная болезнь как только начинаешь выяснять снять перед этим предшествовал какой-то стрессовый очень серьезный момент либо острый либо хронический стрессовый момент но это неправильная реакция нервной системы на внешний раздражитель вот у лиджи есть очень мощное свойство регулировать состояние нашей нервной системы. Их еще называют капсулы памяти или капсулы интеллекта, потому что Линджи помогает э, улучшать проведение импульса по нервному волокну и за счет этого улучшать ассоциативные способности нашего мозга. А значит, мы с вами быстрее что-то запоминаем, это лучше укладывается в нашей памяти по полочкам. Но что самое важное, Линджи успокаивает, но при этом не угнетает нашу нервную систему, а наоборот активизирует ее мыслительные процессы. То есть этот продукт очень хорошо помогает людям в каких-то ситуациях, когда есть нагрузка эмоциональная, умственная. То есть когда о, вы знаете, что будет какая-то очень такая, ну, для вас очень стрессовая ситуация, когда э, Сдавать экзамены, какие-то собеседования, когда нужно делать много какой-то работы и нужно очень много думать. То есть это препарат номер один для людей, которые работают э, с, за компьютером, для бухгалтеров, для экономистов, когда все время работает с цифрами и нужно очень четко все время э, понимать, что вы делаете. Это препарат номер один для студента во время сессий Это препарат номер один, когда вы. Э, ну, например, вы будете путешествовать или едете куда-то отдыхать, и смена часовых поясов, нужно адаптироваться, вы переживаете в в препарат номер один, который защитит вас от обострений после отдыха. Потому что очень часто сталкиваюсь с тем, что люди едут отдыхать, э, пока неделю поотдыхали, приехали, набрались болезни больше, чем до тугой, вот и отдохнули. Если вы будете брать с собой в любое путешествие, на любой отдых, вот эти два продукта, то вы действительно отдохнете и оздоровитесь, потому что организм вас будет настроен на это. Следующий этап в работе с организмом, в регуляции питания называется очистка. И я думаю, не нужно много говорить о том, что чистить организм можно, вот так как шлаки и токсины накопленные в организме, сегодня признаются всеми медицинами мира как фактор номер один в развитии всех основных заболеваний, то есть это потому что приводит к нарушению обмена, а значит это и адреский инфаркт, инсульт, а значит это сахарный диабет, а значит это онкологические процессы, то есть для того чтобы сохранять здоровье, для того чтобы восстанавливать нормализовательную пищу, Нужно с определенной регулярностью заниматься очисткой различных систем нашего организма. И для этого у нас есть достаточно большая серия продукций. Первый из продуктов по очистке – это чай, который называется лювы. В переводе с китайского 6 вкусов или 6 настроений. Ну, трудно представить себе вообще китайскую культуру без чаев. И сразу все, все вспоминают о зеленых китайских чаях. Но вот в этом чае нет зеленого чая, и основу его составляет уникальный э, чай китайский, который относится к черным чаям и называется коем. Особенность этого чая в том, что э, он чем дольше хранится, тем становится более качественным, то есть более действенным и более дорогим. В противовес все остальные чаи, так как они относятся в общем к травам, имеют срок годности, и чем дольше он лежит, тем он э, менее эффективен и тем, естественно, меньше имеет свою ценность. Чай пуэр – это э, чай, которые при 15-20-летней выдержке э, продаются с аукционов, так как имеют очень большую ценность. В нашем чае используем пуэр трехлетней выдержки. При э, выдерживании во времени этих чаев, то есть это особые технологии, чай подвергается самоферментации. То есть это когда в процессе слеживания выделяется, урабатывается очень много ферментов. Ферменты это то, что помогает нам с вами переваривать пищу. В китайской культуре питания есть и другие правила определения энергетической ценности продукта. Вот, например, у нас мы оцениваем ценность продукта да, по тому, сколько килокалорий выделяется при сжигании этого продукта нашим организмом. Да? Чем больше калорий, тем он более питательный, да? чем менее калорий, тем значит, меньше тепла и энергии при переработке этого продукта нашим организмом выделяется. А вот в Китае это, это понятие несколько другое. То есть ценность продукта определяется временем, временем самопереваривания. Чем быстрее продукт может перевариться в организму и усвоиться, тем качественнее и ценнее этот продукт. Вот в этом отношении пуэр занимает одно из ведущих мест, потому что в его составе такое огромное количество ферментов, которые помогают не только перевариваться, но и переваривать то, что мы с вами до этого съели. Поэтому это продукт, который высоко ценится на мировом рынке. И нужно только знать, что сегодня, поскольку спрос на пуэр очень велик, естественно, продаются чаще всего чай пуэр, которые подвергаются искусственному ферментированию. То есть процесс ферментации ускоряется в искусственных условиях. И естественно, таких свойств, как естественное ферментирование, эти чай не имеют. Вот за счет чая пуэр вот этот чай имеет огромные способности к помогать нам переваривать продукты, которые мы с вами съели. То есть поэтому этот чай можно принимать и не только до еды, но и после еды, и в перерывах между едой. И особенно он показан тогда, когда вы чувствуете, что вы переели, когда вы ощущаете чувство тяжести в желудке. Когда вы чувствуете, что вы съели что-то не то и появились какие-то неприятные ощущения. Когда э, вы хотите скорректировать вес и когда вы страдаете ясенной болезнью желудка, особенно с повышенной кислотностью. При э, повышенной кислотности э, людям, страдающим этим заболеванием, нельзя пить зеленые чини, нельзя пить черные чини обычные, потому что все эти чини имеют кислотность кислую реакцию и повышает кислотность желудка. Вот единственный из чаев, который имеет щелочную реакцию и, и рекомендуется людям с повышенной кислотностью. Кроме того, в состав этого чая входит еще э, много трав, таких как острога, таких как хризантема, э, таких как э, сердежиншин. За счет э, вот этого травного состава этот чай э, обладает очень многогранными свойствами. И нужно сказать, что рецепт этого чая принадлежит э, господину Тан Юджи, это его гордость, и он считает, что благодаря использованию вот этого собственного своего рецепта сложения своей жизни, он до сей день сохраняет активную работоспособность, 84 года, может возглавлять институт и вести активный образ жизни. Вот, э, этот чай рекомендуется... Как, для, как фоновый препарат для очистки, один пакет рассчитан на литр воды, он очень хорошо регулирует э, функцию кишечника, он обладает злочегонными свойствами, мочегонными свойствами, э, очень хорошо влияет на состояние крови и обладает антилипидным действием. Следующий продукт по очистке это питательные таблетки Гауссель. Вот в названии этого продукта вся мудрость китайской медицины. Это системный чистильщик, один из самых, один из самых мощных чистящих коллекции. Но название питательные таблетки. Вот я часто задаю вопрос, когда провожу лекции. Скажите, а вот когда мы с вами начинаем работать с организмом, что нужно делать в первую очередь? Регулировать, чистить, кормить клетки. Что нужно делать в первую очередь? А что во вторую, что в третью? Чаще всего мне отвечаю конечно, нужно чистить. И вся западная вот, медицина, она всегда говорит о том, что вначале нужно вычистить, а потом уже кормить, восстанавливать и так далее. А вот китайская медицина считает, что все эти три процесса должны происходить одновременно. Потому что в нашей клетке каждую секунду идут процессы обмена, и каждую секунду нам нужны питательные вещества и как минимум 600 ингредиентов должно поступать ежедневно с продуктами питания, вот, потому что это должно включаться в обмен каждую долю секунды. Да? Есть продукты обмена, которые должны выводиться, то есть нужно чиститься, и каждую долю секунды это нужно регулировать. То есть поэтому вот у нас нет ни одного продукта, который был бы чистым чистящим или там регулятором или э, восстановителем. То есть они всех... Все обладают всеми тремя свойствами. Только за счет особого, компания, добавок для особого соотношения ингредиентов они либо больше регулируют, либо больше чистят, либо больше питают. Вот питательные таблетки Гаусетсис. Этот продукт состоит из трех очень известных составляющих. Это спирулина, это хитозан и конжаковая талитика. Спирулина – реликтового возраста, который растет в озере Чар, которая по своим свойствам занимает одну из лидирующих вообще положений среди продуктов питания, питания содержащих огромное количество биологически активных веществ и в первую очередь по количеству белка, который идеально усваивается нашим организмом. Спирулина стоит на первом месте. Мы из спирулины можем усваивать около 60-70% белка. Это самый высокий процент, который может усваиваться организмом человека. Но у спирулины есть очень много других свойств. И мы знаем, что по составу, по своей структуре спирулина это клетчатка. Клетчатка это структура, которая при взаимодействии с водой может увеличиваться в объеме 30-40 раз, и при этом, как пылесос втягивает в себя все, что находится вокруг ненужного. Это шлак, токсины, яды, продукты недоокисленного обмена. То есть вот такой вот пылесос в нашем организме в виде клетчатки. В этом продукте представлено три вида клетчатки. Первая клетчатка – это спирулина. Кроме того, в спирулине огромное количество биологически активных веществ, которые замечательно влияют на состояние сосудов, которые э, регулируют наш иммунитет, которые улучшают э, обменные процессы, ускоряют, э, обладают противоопухолевым действием. Второй вид клетчатки, который здесь есть, это хитозан. То есть это э, вытяжка из панциря красноногих кранов. Продукт, который по своей структуре тоже представляет собой клетчатку с очень богатым количеством биологически активных веществ и минералов в своем составе, в том числе и кальция. Плюс у хитозана есть тоже иммунорегулирующие свойства, сосудистые. И третий вид клетчатки – это э, каджаковая камедь. Камедь – это продукт, который известен ну, большинству людей только под другим названием. Это фруктовый клей и мы с вами с удовольствием в детстве когда-то ели фруктовый из вишни, или там сливы, вот, и он очень вкусный, и его очень хотелось, и мы знаем, что организм ребенка он интуитивно всегда ищет то, что ему нужно, и дети все любят каристь именно потому, что каристь способна регулировать выработку и развитие хрящевой ткани. Когда детский организм растет, то, естественно, в этом потребность огромная, поэтому дети всегда находят этот клей и с удовольствием его едят. Но у камеди есть еще и другие свойства. Камеди является по своей структуре клетчаткой тоже, которая является мощнейшим адсорбентом. Плюс у камеди есть особое свойство. Камедь может растворять твердое отложение в нашем организме. Твердое отложение – это камни. Камни. В желчном пузыре, камни в почках, камни в мочевом пузыре, камни в слюных железах. К твердым отложениям относятся э, также и остеохондрозы, и остеоартрозы. Все вот эти выросты, которые образуются по краям наших позвонков или вот, по краям наших суставов. Так вот, вот этот удивительный продукт является системным чистить. Что это значит? Эта таблеточка сделана таким образом, что в ней есть мелкие фракции и крупные фракции. То есть мелкие фракции это те, которые в кишечнике могут всосаться в кровь, крупные те, которые не могут и работают именно на уровне кишечника. За счет того, что этот продукт вот, работает сразу и в кишечнике и может всасываться в кровь, он э, выполняет функции очистки всего организма. И при этом замечательно восстанавливает состояние кишечника и особенно показан людям, у которых есть избыточный вес, людям, у которых есть проблемы с перистальтикой кишечника, люди, которые страдают хроническими калитами, люди, у которых снижены ферментативные способности и там, их печени, их поджелудочной железы, желудка, двенадцатиперстные кишки, то есть там, где плохо переваривается пища, и клетчатка в этом деле помогает просто исключительно. Плюс люди, которые работали в своей жизни когда-то или живут во вредных условиях, и работали с вредными условиями, у которых накоплены в организме определенные токсичные вещества, клетчатка для этого потрясающий чистящий, она может выводить различные виды токсических веществ из организма, связывать и выводить. Клетчатка регулирует питание, регулирует аппетит, но это не основное ее свойство, потому что это вторичный эффект после нормализации обмена веществ. Ее основное действие это восстановление нарушенного обмена веществ или поддержание хорошего обмена веществ. И эффект коррекции аппетита идет за счет того, что если мы с вами употребляем то количество клетчатки, за раз в течение суток, которая написано на этой коробочке, а здесь написано, что за раз нужно употребить от 6 до 8 таблеток и выпить определенное количество воды, которое соответствует этому количеству таблеток, то тогда однозначно, если вам не будет хотеться, потому что эти таблеточки распухнут и заполнят желудок, вот, и создадут ощущение сытости. Если только э, мы начинаем употребление клетчатки с одной или двух таблеточек, там, 2-3 раза в день, то естественно такое количество клетчатки создать ощущение сытости не может. Поэтому э, вот здесь очень нужно четко понимать, в зависимости от того, какие цели мы преследуем, такой результат и получаем. Но если только у вас э, есть такие проблемы, как э, желче-каменная болезнь, или. Искинезией желчевыводящих путей, если есть проблемы с камнеобразованием в почках и так далее, то есть если есть что-то, что мы можем спровоцировать вот этим продуктом, тогда нужно обязательно начинать с маленьких доз. То есть с одной таблеточки три раза в день за 20-30 минут до приема пищи. Причем обязательно каждую таблетку либо растворять перед этим в воде вот и забивать стаканчиком воды, она растворяется в теплой воде, в небольшом количестве День стаканчика воды э, растворили, выпили. Она не имеет никакого вкуса и запаха, имеет красивый зеленый цвет за счет спирулины, вот. но кому-то не нравится, например, растворять, те употребляют таблетками, кому-то не нравится пить таблетки, те могут растворять. Но очень важный момент, на каждую таблетку клетчатки должен приходиться один стакан воды в вашем рационе. Это не значит, что если вы пьете 4 таблетки клетчатки за один прием, нужно выпивать в 4 стакана воды. Просто вы должны понимать, что литр воды вы обязательно должны выпить в течение 3-4 часов ближайших. Тогда клетчатка выполнит свою задачу. Потому что это продукт, который работает только при взаимодействии с водой. Но при этом является мощнейшим чистильщиком для кишечника, для крови, потому что этот препарат замечательно э, работает у людей с повышенным уровнем холестерина, повышенным уровнем жиров в крови, у людей, э, имеющих атеросклероз или сломен к атеросклерозу, повышенные липиды крови, то есть вот э, это препарат, который показан больным сахарным диабетом, абритерирующим атеросклерозом, барикозным расширением вен. Это препарат, который показан всем, кто страдает, остеохондрозом и остеоартрозом, потому что чистит и э, растворяет твердые отложения. И естественно всем, у кого есть какое-то камнеобразование в организме. Это питательные таблетки Гаусен. Следующий продукт по очистке это продукт, который тоже заслуживает отдельного внимания, это фруктовая паста розы, это ноу-хау компании, продукт сделан в виде э, меда, э, очень вкусный, э, в основе него э, экстракт лепестков розы, который богат колоссальным количеством биологически активных веществ, и обладает противовоспалительными свойствами, свойствами улучшающими функцию кишечника, чистящими, но э, в состав этого продукта входит еще и э, бифидофакторы, То есть это стахиоза, вот, которая является и монооригосахара, -э которые являются питательным субстратом для наших бифидобактерии. В нашем кишечнике живут микроорганизмы, которые обеспечивают иммунитет нашего кишечника, которые обеспечивают выработку витаминов группы В, влияющих на состояние нервной системы, и которые обеспечивают полноценную работу нашего кишечника. Прием антибактериальных препаратов, прием продуктов имеющих длительный срок хранения, содержащих в себе в своем составе какие-то консерванты подавляет развитие и жизнеспособность наших бифидобактерий и способствует развитию дисбактериоза. Дисбактериоз это сегодня одна из больших проблем вообще современных людей. Вот. И вот это продукт, который позволяет восстанавливать микрофлору кишечника. Причем не привнося искусственно, бифидобактерии, кишечник, потому что они не имеют возможности удерживаться на стенках кишечника и развиваться в штамме. Нужно кормить и развивать собственные бифидобактерии. Вот этот продукт как раз и выполняет эту функцию. Чем он еще хорош? Его можно употреблять вместе с едой, то есть его можно нанести на хлеб, его можно растворить в молоке, в чайе, его можно съесть просто так до еды, после еды, начиная деткам с первого дня жизни, замечательно восстанавливает функцию кишечника при вздрутиях, при расстройствах кишечника, очень хорошо помогает отрегулировать функцию кишечника при длительных запорах у людей любого возраста. Продукт, который при употреблении одной чайной ложечки в день дает четкий, стойкий результат 99% людей. Это фруктовая паста розы. У этого продукта есть еще удивительное свойство. За счет восстановления микрофлоры кишечника этот продукт избавляет людей от неприятного запаха изо рта. И в длительном использовании этого продукта у человека меняется, восстанавливается, меняется не только запах изо рта, потому что изо рта у него начинает пахнуть розой, вот, но и меняется запах кода, когда ваш, ваша кожа тоже начинает пахнуть розой. То, ладно, осторожно. следующий продукт по очистке э, – это э, моя новая любовь вообще если раньше моя любовь была к то теперь у меня еще появился один продукт о котором я могу говорить очень много потому что потрясающие результаты хотя я всего год ну полтора рочные года работаю с этим продуктом но результаты просто говорят сами о себе этот продукт называется все очень фу э, его называют э, кристальное сердце, чистые сосуды, но дословно название переводится «следство для очистки крови». Здесь объединены три культуры питания, знаменитейшие культуры питания в этом продукте. Это японская, китайская и французская. Из японской культуры э, здесь взят фермент натокиназа, который получается путем сбрашивания э, бобов особой особо бактерии наты. В процессе спраживания вырабатывается фермент натокиназа. Для японцев это продукт ежедневного питания. И мы знаем, что японцы это люди, которые живут дольше всех, несмотря на земном шаре, несмотря на очень как бы, развитый вообще, уровень жизни, несмотря на огромное количество агрессивных факторов. То есть японцы за счет поддержания культуры питания правильной своей да, и за счет употребления в, в, в питании большое количество соевых продуктов, особым видом приготовленных, сегодня обеспечивает себе один из самых высоких уровней долголетия. Так вот, здесь есть фермент натокиназа, который потрясающим образом препятствует, препятствует склеиванию тромбоцитов и улучшает текучие свойства крови. То есть это продукт, который препятствует образованию тромбов в, в наших сосудах. Второй продукт – это э, взят из французской культуры э, и связан с так называемым французским феноменом, когда еще в середине 80-х годов э, весь мир обнаружен, что южные провинции Франции э, э, жители практически не болеют э, э, инфарктами и инсультами. Когда начали э, разбираться, почему, оказалось, что это виногельческие провинции Франции, там, где в семьях традиционно делают домашнее сухое красное вино и все его пьют потому что это считается продукт для здоровья и при этом его пьют и дети и взрослые и никто не болеет заболевания двое сердце сосудов и выяснили что какая самое самое действие. В вине это то, что экстрагируется из косточек красного пурпурного винограда. И вещество, которое выделили из косточек красного пурпурного винограда, которое препятствует тоже образованию тромбов, и способствует текучим свойствам крови, называется керцетин. Вот кирситин, когда то при обнаружении выделении его из косточек пурпурного винограда, в общем планировали, что это произведет такой фурор в вообще в, в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, но оказалось, что производить кверцетин в промышленных масштабах вот, для того, чтобы продвигать члена сети, оказалось очень дорого. Потому что кверцетином планировали заменить спирин, вот, который сегодня принимает почти каждый человек, страдающий шимической болезнью сердца, это аматорасклероза. Вот, так вот, э, в этом нашем продукте есть кверцетин, который... Действует наш организм аналогично аспирину, только не имеет побочных эффектов, а наоборот, только улучшает все в нашем организме. То есть кроме кверцитина в экстракте виноградных косточек очень много биологически активных компонентов, которые способствуют связыванию свободных радикалов, то есть обладают мощнейшими антиоксидантами. Активностью и э, очищают нашу кровь, улучшают состояние эластичных сосудов. И третий компонент, это геноскема пятилистная, это продукт из э, китайской э, культуры поддержания здоровья, который назначает при диагнозе густая кровь. Сегодня у нас уже тоже существует такой диагноз густая кровь, раньше это диагноз который всю жизнь использовался в китайской медицине и я наблюдала при диагностике китайскими специалистами когда они проводили обследование наших жителей которые наших партнеров которые привыкли что врачи рассказывают что у вас там Тут болит, это болит, у вас там проблема, там проблема. А после диагностики китайского специалиста они выходили из очаровки, тот ничего не сказал, сказал, что у меня одна причина для всех моих болезней. Это густая кровь. И это действительно правда. Из-за того, что густая кровь, люди начинают болеть онкологией, люди имеют проблемы с сосудами, люди. Э накапывают любые хронические проблемы, люди не могут забеременеть и выносить ребенка, то есть это все пустая кровь, поэтому вот этот продукт показан сегодня абсолютно всем, кто уже пережил свой 20-летний возраст, потому что с этого момента уже начинается активное старение и накапливание в наших вот агрессивных условиях шлаков и токсинов, особенно в крови. вот это продукт, который препятствует тромбообразованию, и самое главное, что он делает, он восстанавливает, перификает кровообращение, то есть кровообращение в самых мелких сосудах. Пример того, что это действительно так, это исчезновение у практически всех э, потребителей этого продукта. Сосудистых сеточек или капиллярчиков, которые чаще всего появляются на ногах, в области коленных суставов, бедер, у кого-то появляются в области груди, спины. Вот такая поверхностная сосудистая сеточка. Эта сеточка говорит о том, что у вас есть проблемы с периферическими кровочками. Как только она начинает уходить и исчезать, знаете, что это работа вот этого продукта по восстановлению микроциркуляторного роста. Следующий препарат по очистке это санцин. Совершенно особый продукт. Основу его составляет сок алоэ. Алоэ Курасао, которую наша компания закупает в провинции Курасао, она считается одной из самых известных в мире по выращиванию алоэ именно содержащего самое большое количество биологически активных веществ, полезных веществ в самом растении. А вообще о алое, я думаю, знают многие, и многие даже выращивают его у себя на окошке. Но хочу сказать, что действительно ценных лечебных свойств алое набирает только через 10-12 лет жизни. И в провинции от Кюрасаву Начинают обрезать только нижние листы, когда они достигают размеров 3-4 метра высотой. Тогда это вот, э, продукт, который содержит максимальное количество всех полезных веществ и действительно отвечает э, тем характеристикам, которые должны быть. Вот эликсир самцын. Уникальный продукт, потому что он восстанавливает одну из очень важных систем в нашем организме. Это меридиан селезенки и поджелудочной железы. Это меридиан, который отвечает за усвоение и распределение питательных веществ в нашем организме. Мы с вами сил, времени, денег мы тратим на то, чтобы купить, приготовить и съесть что-то вкусное и полезное. Но дойдет это до нашей клеточки или не дойдет, использует наш организм это в обмене. Будет от этого польза или нет, зависит от меридиана селезенки поджелудочной железы. И сегодня это один из тех меридианов, которые страдают у большинства людей, вот. и вот это продукт, который может восстановить работу этих меридианов. И этот продукт нужно употреблять как минимум системно 4 раза в год, потому что активность этого меридиана э, наблюдается 4 раза в год в межсезонье, при сменах э, зимы весны, весны лета, лето, лето, осень, осень и зимы. И вот этот продукт потрясающим образом чистит кишечник, э, заживляет кишечник, показан при всех э, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при гастолитах, язвенной болезни, калитах. Замечательным образом снимает вздутие, какие-то боли в кишечнике. Э, очень э, ну, просто фантастическим образом работает при специфическом язвенном колите. Это препарат, который показан для людей, у которых есть проблемы с печенью, потому что э, печень и поджелудочная железа это два органа очень взаимосвязанных между собой, даже анатомически. То есть это препарат, который показан э, при э, любых проблемах с желчным пузырем, при дискинезии желчных болезнях это препарат, который восстанавливает состояние кожи, потому что э, поджелудочная железа и селезенка отвечают за то, насколько упругая и молодая у нас кожа. И если только вы вдруг недовольны стали состоянием э, своей кожи, она показа, нам кажется сухой, она, э, вы видите, что она э, становится дряблой, какой-то не такой упругой, значит нужно быстренько брать вот этот продукт в руки. Вот, и его принимать, потому что вы заметите, что ваше, ваше состояние восстанавливается не только изнутри, но и снаружи. Кроме эликсира самцы в нашей коллекции с использованием алоэ есть продукт для наружного применения. Это гель алоэ. Гель алоэ предназначен для восстановления и поддержания состояния любых участков кожи. Это и лицо, это и Руки, тело и так далее. А Самая главная особенность алоэ – это то, что он сможет, может удерживать влагу внутри клеток. И мы с вами знаем, что кожа – это клеточки, каждая клеточка на 80% состоит из воды. Если только наша клетка не может удерживать воду и в ней воды меньше, то клетка, наполненная водой, представляет собой в виде сливы. А клетка, у которой нет воды, она выглядит в виде чернослива. Вот представьте себе все клеточки кожи, которые как сливка, да, гладкие, блестящие, или все как чернослив. Вот, вот этот продукт, вот этот гель, вот этот продукт изнутри, а вот этот гель снаружи поможет вам восстановить состояние кожи очень быстро. Это омолаживает, напитывает кожу влагой. Плюс у геля алоэ есть очень важное свойство. У него есть противовирусное и он очень хорошо работает э, на вирусы герпеса. Э, англичане проводили исследования, в которых доказали, что э, соколое обладает очень мощными действиями на э, вирус э, герпеса, который вызывает э, половые формы герпеса, вот э, и на э, псориаз на, э, Поэтому вот эти два продукта это э, это схема и программа, которая обязательно показана людям, страдающим любыми заболеваниями кожи, в том числе гербесными поражениями и псориазом. Э, кроме того, гель замечательно работает и при любых аллергических поражения кожи, при различных дерматитах, экземах, очень хорошо работает при ожогах, при порезах, очень быстро восстанавливает состояние кожи, Вот его можно наносить и на раневую поверхность, очень хорошо спасает от э, аллергической реакции на укусы комаров, насекомых и так далее. И последний этап в работе с э, коррекцией питания – это восстановление. То есть мы с вами… Вначале отрегулировали энергию, отрегулировали подачу питательных веществ в нашем организме, переместили их оттуда, где много, туда, где мало. Вот. Потом мы с вами поработали по очистке, либо мы совмещаем одно и другое вместе, то есть мы почистили. И как только мы сделали вот эту работу, то есть появляется следующие проблемы, которые приводят к заболеванию. Э, у нас э, это называют дефицит, э, в восточной медицине это называют пустотой недостаточности. То есть нашему организму не хватает э, огромного количества различных составляющих для Это и витамины, это и микро- и макроэлементы, это и э, белки, это и аминокислоты, это и пищевые волокна, и очень много-много всего, вот, что нужно для обеспечения жизнедеятельности нашего организма, это естественные ферменты. Вот. И у нас для этого есть вот такие два э, очень замечательных продукта. Препарат, который продолжает коллекцию к лежащих в препаратов жидких водных форм, это третья жидкая водная форма, э, называется три драгоценности. В Китае считают, что три драгоценности у человека это ум, душа и тело. Это Яншен психологии, Яншен поведения, Яншен питания. Вот э, такое название этого, этого продукту дано не случайно, потому что Свойства этого продукта позволяют нам с вами влиять на все три составляющие нашего здоровья, на наше отношение к окружающему миру, на нашу реакцию на то, что происходит, на нашу даже двигательную активность и э, на наши поведенческие реакции и, естественно, на Наше питание. Это продукт, который по максимуму содержится в составе кардицепс. Здесь 80% активного кардицепса в этом флакончике. На втором месте по составу здесь стоит Линджи. Помните, продукт из регуляции, который очень хорошо восстанавливает состояние нервной системы, обладает мощнейшими сосудистыми свойствами, рассасывающими свойствами. И третья составляющая этого продукта – это экстракт горных муравьев. Вот такой состав определил предназначение этого продукта. Это три основные задачи. Первая. Это препарат, который обладает мощнейшими противоопухолевыми свойствами. То есть это препарат, который показан всем, у кого есть предрасположенность к онкологическим процессам. Мы не говорим сейчас о галактической онкологии, потому что наши продукты не сделаны для того, чтобы лечить больных, с злокачественным Это продукт, который предназначен для здоровых людей, чтобы они не болели. Поскольку у нас здоровых людей практически нет, поэтому, естественно, мы составляем программы для людей, которые приходят к нам с различными заболеваниями. Но, в первую очередь, нужно помнить о самом главном, что сегодня никто не застрахован. Никто не застрахован. Ни от онкологических процессов. Не от процессов, потому что мы с вами живем в такое время. И если вы относитесь к тем людям, которые не, не имеют собственной системы поддержания здоровья, которой они следуют, то вам нужно обязательно задуматься и найти эту систему для себя. И вот, вот этот удивительный продукт, он как раз и есть профилактикой э, онкологических процессов. Второе предназначение – он важнейший противовоспалительный препарат и показан всем, у кого есть активные воспалительные процессы. Это, ну, в первую очередь, люди с системными заболеваниями, такими как ремотоидные артерии, ревматизм, э, такими как э, различные хронические заболевания с активным процессом, особенно это относится к вирусным гепатитам. И у нас есть результаты по различным видам гепатитов, особенно касается гепатита С, когда люди в течение года, использующие вот этот продукт как, как основной продукт для лечения, то есть в среднем, где-то по флакону, флакон в день, через год получают абсолютно отрицательные тесты на вирусный гепатит. И состояние восстанавливается. То есть только ради таких результатов уже можно было бы этому продукту поставить памятник при жизни. И третье его предназначение – это нормализация обменных процессов у людей, которые начали рано стареть, то есть те, у кого снижается гормональный фон. Сегодня это проблема нашего общества, потому что мы с вами начинаем очень рано стареть, поэтому мало живем. Вот, я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда молодые женщины в 20, 22, 25 лет уже начинают физиологически стареть, у них развиваются... Э, склерокистозных яичников, у них снижается уровень гормонального фона, вот, и кхе -кхе, они э, начинают уже входить в прибактерический период. То есть вот это продукт, который содержит в своем составе огромное количество микро-макроэлементов, особенно цинга, за счет э, того, что здесь экстракт горных муравьев, а э, они считаются традиционным кладезью микро-макроэлементов и протеинов который очень хорошо подходит человеческому организму. Вот. И вот за счет этого микро-макроэлементного состава этот препарат замечательно восстанавливает гормональный спектр. И я сейчас накопила массу результатов, когда люди, уже входящие в предпремактерические или находящиеся в прибактерическом периоде, постприбактерическом, постпремактерическом, ну, все, ни для кого не секрет, что движение уровня гормонов сопровождается всегда очень массивными изменениями в организме, то есть начинается перепад артериального давления, начинается накапливаться избыточный вес, снижается уровень обмена, а отсюда э, депрессивное состояние, все время подавленное настроение, вот э, нежелание что-то делать, двигаться, вот, то есть э, начинает э, сразу накапливаться какие-то, проявляться какие-то проблемы, которые вроде раньше не давали о себе знать, и вот как только человек начинает принимать э, эликсир «Три драгоценности», то есть начинает там артериальное давление, начинает восстанавливаться э, там, допустим, состояние там ритма сердца, начинает уходить депрессивное состояние, повышается работоспособность, активность, вот, То есть люди опять начинают чувствовать себя молодыми, э, красивыми. Вот это все вот этот удивительный проблем. Естественно, он показан всем, у кого есть проблемы с детородными функциями, тем, у кого есть проблемы с гинекологией у женщин, проблемы с э, репродуктивными функциями у мужчин. То есть это и простатиты, это и аденомы простаты, это и нарушение потенции, это все вот этот замечательный продукт, который называется эликсир три драгоценности. И еще один продукт для восполнения, это хальцаугай. Это мягкие капсулы, которые содержат в своем составе большое количество кальция. Это кальций экстрагированный, точнее это не просто кальций, это экстракт из морских водорослей, которые называются людьми водоросли. И в состав этих капсул входит не только экстракт из самих водорослей, но и из той части плактоном, на котором эти водоросли растут очень богаты кальцием вот то есть здесь кальций есть двух видов то есть органического и минерального происхождения и это обеспечивает этому продукту очень высокую всасываемость. плюс внутри капсулы находится масляный раствор витамина d вот так как мы с вами знаем что кальций такой капризный макроэлементка, для которого для усвоения нужно очень много составляющих. Нужен магний, нужен витамин В3. Вот, вот здесь в этом продукте все есть. И э, капсула сделана так, что она сразу задумана, как вот, полноценный питательный, э, питательный продукт для восполнения всего, что связано с дефицитом кальциевого обмена. Не только самого кальция, но и самого, всего кальциевого обмена. Вот это препарат, который показан абсолютно всем и детям и взрослым потому что дефицит кальция сегодня наблюдается практически у 90 процентов людей и это связано с нарушением нашего питания мы с вами едим очень мало кальций содержащих продуктов и это связано с тем что у нас рано начинает снижаться уровень гормонов а Кальций э, в нашем организме зависим. Большинство мужчин и женщин в возрасте уже э, где-то там 40 лет э, страдают пороза. То есть когда э, кости становятся очень хрупкими. И я сегодня наблюдаю картину, вот, э, когда начинается вот, скользко, да? да, даже не надо скользко. Э, женщины просто подвернув ногу, да, на ровном месте получают перелом в трех местах. Вот, отрываются две лодыжки и ломается э, малоберцовая кость. То есть это связано все с тем, что кости крупки. На самом деле наши кости должны приносить очень большие нагрузки. Сегодня у детей остую морозные кости. Не потому что мы их плохо кормим, а потому что они не могут усвоить то, что мы им даем. Вот это препарат, который я рекомендую употреблять в каждой семье с определенной системностью. То есть либо каждый месяц 10 дней. То есть сперма, например, 50 каждого месяца. В той периоде, которая рекомендована согласно возрасту, да, человека, который принимает. Либо раз в 3 месяца, но месячный прием. То есть 30 дней, но раз в квартал. Вот, либо такой вариант, либо такой, какой вам проще. Но если только вы это будете делать, вы поможете своему организму избежать как минимум 150 различных заболеваний, которые связаны с нарушением кальциевого обмена. И если вы начнете э, это профилактировать у ваших детей, уже начиная буквально с, с 3-4 года их жизни, то вы изначально сделаете очень большой запас прочности э, вашим детям, потому что кальций имеет свойство накапливаться в организме в костях, только в тот период жизни, когда организм растет, потом уже может только использовать его, и он с большим трудом попадает в кости. Поэтому депо, вот этот, вот этот запас прочности, нужно создавать именно в детском возрасте. Если нам его с вами родители не создали, потому что не знали, у них не было этой информации, и не было такого удивительного продукта, то сегодня у вас эта информация есть, и вы о ней знаете. У нас и на основе кардицепса есть еще один удивительный продукт, это зубная паста с кардицепсом. Когда-то раньше, когда э, у нас не было такого продукта, мы использовали кардицепс, препарат, тот же вот эликсир, феникс или три драгоценности для того чтобы решать проблемы полости рта и помогать людям избежать пародонтоза, пародонтита, каких-то стоматитов и так далее. То есть теперь у нас есть специфический продукт, который эти вопросы решает. У нас в разных городах Украины Работают с этим продуктом стоматологи и не нарадуются. И кардицепсу, потому что делают и аппликации, и электрофорезы с кардицепсом. И решают такие проблемы, как тисты, как гранулемы. Те, которые обычно решаются только оперативным путем. Есть у меня замечательные наработки по пародонтозам и пародонтитам, а сегодня профилактически используя вот эту пасту два раза в день. Да, вы автоматически избегаете этих проблем. Лично я заметила, потому что я э, капецефсом пользуюсь давно, много лет, вот и э, как бы с зубами все в порядке, но я обратилась. Э, там с полос глюта, с, с все. Но я обратила внимание, что при использовании этой пасты, вот, где-то через 5-6 месяцев я заметила, что зубные камни, которые нужно ходить систематически и снимать к стоматологу, и процедура не очень приятная, и очень дешевая, вот, но то при вот, использовании этой пасты зубные камни опадают самостоятельно. Вот, в чем так это очень э, незаметно, но для тех, кто следит за своими зубами, для тех, кто следит за своими теснами, я знаю, что это очень важный результат. Вот эта зубная паста используется еще и не только для э, э, того, чтобы профилактировать проблемы полости рта. Э, это средство, которым можно, если у вас, например, больше ничего из нашей продукции нет, а есть собой только зубная паста. Это уже аптечка для решения очень многих проблем. Она очень хорошо помогает противоаллергическое средство при укусах различных насекомых, я на себе использовала, это, как бы, испробовала этот результат в Китае, когда под руками больше ничего не было, и вот была только зубная паста. Э, у нас получили на этой пасте очень э, как бы, интересный результат, потому что больше ничего не было вот, э, по лечению пострившегося вот, геморроя. То есть это паста, которая э, очень хорошо используется там при какой-то проблеме кожи. И так далее. То есть вот такой продукт, который можно использовать в разных ситуациях. Сегодня мы с вами поговорили о одной из линий нашей продукции. Линии, которая предназначена для коррекции питания. И если вы внимательно слушали, то вы заметили, что я очень часто говорила такие слова, что наш продукт очень хорошо помогает регулировать реакцию нашей нервной системы на стресс. Что мы спокойнее, что мы становимся, мы как бы абсолютно адекватно оцениваем все, что происходит благодаря этой продукции. Э, это продукция, которая помогает нам с вами зачастую вообще э, захотеть в этой жизни еще чего-то достигать, чего-то э, чего добиваться, очень хорошо работает на депрессии, на синдром хронической усталости. Вот это продукция, которая с одной стороны как будто бы вроде яшеем питания с другой стороны это продукция которая воздействует на все на все составляющие нашего здоровья и еще хотелось бы сказать что какими другими методами средствами для поддержания здоровья вы не пользовались но накормить вашу клетку можно только изнутри накормить вашу клетку можно только с помощью хороших продуктов питания и наша клеточка не любит ни молоко, ни мясо ни яйца, ни овощи, ни фрукты. Она, ей нужно то, что находится в этих локочках. Ей нужны витамины, микро- макроэлементы, ей нужны белки, причем очень хорошего качества, натуральные и избавленные от шлаков Тогда организму намного проще и легче накормить наша, э, наш, нашу клеточку. Когда-то я прочитала потрясающую фразу, и эта фраза для меня сегодня стала девизом. Наша клетка может быть счастливой, только дайте ей все необходимое для счастья. Представьте себе миллиарды счастливых клеток в вашем организме. Я желаю всем испытать это ощущение.